Познакомилась, значит, с девчуля, с парнем. Через месяц они стали снимать квартиру на Ну а через год оказалось, что квартира-то его. ха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 хозяйстве. Например, наше стандартное утро начинается с обхода своих собственных владений, с проверки всего того, что мы построили как она у нас а, стоит, не стоит, может где-то что-то у нас подрасшаталось. В данном случае мы находимся на одном из моих фортпостов под названием У Оленя. Этот фортпост я склепал специально для а, стартового, как говорится, развития, да, для начального, чтобы мне было более-менее комфортно а, собирать свой найденный хабар и складывать его в надежном а, месте. Так, ну что ж, друзья, пойдемте, обойдем уже свою территорию. Питаемся мы, ребятки, пока что скудника. Для, для всего этого дела нам подойдет морковочка, а, немножко медовых сот и конечно же Желтый грибочек, что дает нам Нормально такие выносливости Вот тут, вот, значит, в этом месте у нас по периметру Расположились несколько медовых домиков А точнее ульев Мы отсюда, ой-ой-ой, как бы не упасть Только самое важное, да, если мы накернемся Навернемся до да, такой высоты Мы рискуем потерять вообще а, Даже свои портки, поэтому давайте, ребят Будем осторожными, так, ну что ж, давайте За следующим домиком а, мы сейчас Подпрыгнем, для чего, ребятки, я сделал так Высоко эти ульи, да для того, чтобы моя задница Ребят, не была шире вот тех вот дверей в которые я после этого могу не протиснуться Поэтому мы, как говорится, держим себя постоянно в физической форме Да, для того, чтобы Викинг не, не разжирел Я и поставил сет повыше вот эти вот ульи Это первый, как говорится, нюанс Ну и второй нюанс Здесь эти ульи не достанут враждебные Мобы, да, они их просто-напросто не замечают, поэтому мои пчелки всегда находятся в безопасности У нас, ребята, огородики, на которых я выращиваю в данный момент репку Но собирать я сейчас ее не буду, потому что, ну капец ее как много здесь наросло, то да, я мне тут на полдня работы Не, сегодня викинг ленивый, он не будет собирать и заниматься этой э, рутиной Я просто предпочту сегодня прогуляться немножечко по лесу и заняться, наверное, стоит добычи древесинки, ведь мы в ближайшем времени хотим построить здесь нормальный загон для Кабанов, которых у меня недавно пришибли тролли с дубинами. Вот негодяй, а. И мне теперь придется искать совершенно новых кабанов. Дерево, падай в другую сторону, падай в другую сторону! Увязался, черт за мной. Тебе что надо, вонючка? Иди отсюда. А? Не мешай процессу. Я тут как бы делом занимаюсь. А ты что лезешь? Вечно эти надоедливые зеленые никс, и мне а, мешают. Но оно и к лучшему, потому что с этих парней мы берем необходимое мясцо для приготовления вкусной потом уже а, еды. Ну а мы с тобой сейчас благополучненько пойдем, сходим на мою другую базу. Где я тоже уже немножечко поднастроил Да, поприбавил по сравнению с предыдущей серией а, И спешу показать, продемонстрировать тебе Что мне интересного такого удалось построить На своем втором фортпосте Куда мы сейчас с тобой и отправимся Пошли покажу Данный фортпост у меня немножко побольше, чем тот Домик Ярла, который я уже практически закончил Он у меня, значит, двухэтажный первый ярус Здесь у нас кузница находится Также у нас тут находится ремонтная мастерская Со столом плотника Ой, ё и не люблю ремонт ребятки, сырость у нас всегда. Единственный минус это всегда здесь сыро, особенно когда начинается какая-нибудь, какой-нибудь какой шторм у нас на, на море, вот как сейчас. И нас тут сможет водичкой изрядненько подзатопить. Но ничего страшного, я привык, друзья, когда у меня внизу есть водичка, всегда можно быстренько, если ты вдруг подгорел на костерке, потушить себя в случае э, чего. Да, это один из основных плюсов, почему я именно э, люблю строиться, когда э, у нас э, под нами сырость. Так, ну что ж, вот у нас, значит, кузница. Да, по большому счету это склад у нас первичный На котором мы будем хранить все необходимое Как видишь, тут у нас и камни Тут у нас смола в этих ящиках Здесь я еще не придумал, что будет Здесь у нас деревом ящики а, здесь у нас, значит, трофеи, кожа и так далее В общем, все по полочкам Кузню я уже раскачал до пятого уровня а, Единственное, у меня пока не прокачан вот этот тут верстак Но я особо в этом пока не нуждаюсь Здесь у нас слитки, стрелы а, Тут у нас, значит, железная руда Которую надо бы отнести на переплавочку Пойдем сразу же, наверное, мы этим и займемся Также бы, наверное, для этого я взял еще немножко уголька Вот тут он у нас находится И еще попутно на пережарочку взял бы я Ой, что-то я перегружен, смотрите что-то я перегрузился деревяшками Давай немножко скинем, Во, вот так вот нормально Вообще всегда считаю ставить печи на переплавку На ночь, чтобы у нас к утру уже Все было готово, вот как раз таки Следующий пунктик, который я тоже построил Который ты еще не видел в прошлых моих видосах и Это у нас значит вот такая вот плавильня Отдел термической обработки, как хотите Так и называйте, где у нас будет стоять Углевыжигательная печечка да-да-да, который нам будет делать уголек из древесинки Это у нас раз Ну и, конечно же, вот такая печка для э, того, чтобы переплавлять железную руду в железные слиточки Давайте мы их тоже сейчас заправим Ну а вообще, если хочет гораздо больше информации по поводу моего выживания То переходи, пожалуйста, в плейлист Там есть гораздо больше интересного, крутого контента по Вальхейму и не только Насколько ты помнишь, если ты смотришь мое выживание с самого начала Вот этот домик я раньше использовал как просто-напросто для э, дом-мини-склад для того, чтобы можно было сюда телепортироваться для защищенной такой, теперь же это место я а, перепланировал и сделаю скорее всего здесь какую-нибудь кухню, да, как ты видел уже наверное по табличке, которая здесь на входе у нас тут у нас будет кухня, да, тут мы будем готовить а, вкуснющую еду здесь я уже поставил костерочек вот такой вот у меня здесь стоял обычный раньше а теперь я сюда поставил и котелочек и стоечки для жарки, для варки и так далее, уже плюс прокачал повешал сюда сушилочку для, для трав поэтому здесь мы будем готовить вкуснющую еду для настоящего хардкорного приключения будем готовиться кузницу я конечно же уберу, она здесь мне ни к чему тут у меня значит мини хранилище, куда я планирую поставить одну как минимум бочечку может эти ступенечки даже я уберу ну и конечно же в этих сундуках мы храним а, всю провизию которая у нас только а, имеется вот как раз таки мясо Никсов уже можно складировать куда-нибудь а, вот, пускай здесь оно, например, лежит, да, все, пойдем дальше, пойдем, теперь я тебе покажу свой домик Ярла, что у нас там имеется а, внутри, так, с первым Ярусом мы закончили, пойдем же на второй Ярус, нифига, у меня уже тут дуб, смотри-ка, вырос, нифига себе, недавно только я его посадил, а тут, смотри тебе, на тебе дубок, у нас уже подрос, кстати, да, вот у нас дубы, березы, а, возможность их выращивания ввели только с последнего обновления крупного под названием Hard and Home или же Дом и, Чак, имей это э, в виду. И теперь, даст дубов, когда вы их рубите, выпадают определенные семечки, которые можно в любом месте вот таким вот образом посадить. И у вас будет собственный дуб на вашей базе или же... -посте. Мне лично эта при приколюха нравится. Ну что ж, пойдем уже, все-таки я тебе покажу, что ж такое-то. Сколько можно тянуть уже, братишка Скрэч, давай же показывай. Тадам, друзья, с добро пожаловать в наше скромное э, жилище. Потихонечку строимся, потихонечку разрастаемся. Ну что тут я могу сказать? Тут у нас, ребят, несколько порталов сразу же предусмотрено. Этот ведет на мою базу под названием У Оленя. Этот я еще пока не придумал, для чего мы сделаем и куда он нас поведет. Скорее всего, тоже в какую-нибудь другую э, локацию. Ну и тут также наш главный, ребятки, Тро. Вот это место, где мы будем восседать Как настоящий а, хозяин Своих собственных а, земель Да, вот такой вот мы скромненький трончик Построили, да, здесь мы отдыхаем Набираемся сил и энергии перед своими грядущими Путешествиями Тут у нас также спереди стоит портальчик Скорее всего, тоже мы его будем потом как-нибудь а, Практично использовать Дальше, ребят, пройдем а, Что у меня тут еще есть? Тут у меня, значит, столик, да, для перекуса Тут можно присесть, поесть Сосисок вон как следует поднакидать Здесь мы можем вот так вот выйти а, и пройтись по Посмотреть на наш дракарчик Да, отсюда можно запрыгнуть на дракар сразу сверху Ну или же подход к нему я сделаю Наверное уже где-нибудь снизу, блин, что-то я похоже Сейчас помру, давай-ка сосисочку захаваем сейчас Чтобы мы не померли, а то что-то мое хп а, Оставляет желать лучшего. лучшего Оно все ниже и ниже, смотри, опускается Здесь пока нифига неудобно, да, а, прыгать На дракар, скорее всего я здесь сделаю Какие-нибудь удобные подходы к нему Потом со временем, но это попозже, друзья, все Определенно сделаю я, но а, За кадром, ну и пошли еще покажу Что у меня есть, ведь я тебе еще не все показал что у меня есть внутри в этом а, домике Тут, смотри, есть такая лестница, да, пойдем Я тебе покажу свою а, почевальню где мы любим отдыхать И вот тут уже, да, у нас находится Кроваточка, где мы можем Спокойно поспать, отдохнув От всех совершенно проблем а -а -а -а. Ну и вот, друзья, доброе утро Викинг заряжен и Готов. День нашего выживания идет уже 178, немного ни, ни мало, мы значит здесь прожили. Ну и в самом центре, как я уже и показывал, находится такой значит очаг, где мы можем поджарить мясо от крупных животных, таких, например, как локс или же морской змей. Да, куски от них, по-моему, жарятся только вот на такой вот а, жаровне, вот на такой вот железной стойке для готовки. На маленьких не получится. Поэтому я здесь все это дело и а, разместил. Ну что, зритель, как тебе мое жилище, как тебе мой домик Ярло, как тебе мои фортпосты? С удовольствием выслушаю твои комментарии на этот счет и вообще также выслушаю, как ты любишь строиться в Вальхемии. Главное, где ты любишь строиться, да, и каким образом тоже привык. Выживать Смело пиши мне вот эти все моменты, мы с тобой непременно обсудим. Ну вот, как я и говорил, да, на утро у нас сразу же все печи закончили свою работу. Уголька мы, значит, получили сколько нужно. Можно опять-таки еще загрузить остатки. Чтобы у нас печка не проставила, всегда работала. И железо, смотри, тоже у нас а, переплавилось. Но, я так понимаю, не совершенно все. А, да, несколько штучек у нас осталось. Давай по максимуму тоже загрузим. Для чего я коплю железо, да, друзья, это такой, знаете, вопрос. Зачем у нас здесь железо? Да много, друзья, зачем оно нужно? Как для оружия, так и для построек. Я везде его использую, да. Я, видите, усиленные балки ставлю. Планирую прокачать свою кирку. Да что ж такое, нахлебался я, а? Вот так вот нас иногда топит. Да и вообще много для чего. Лук мне еще нужно сделать, железный. Хотя я вроде... Хотя я планирую, может быть, все-таки я дотяну с горем пополам до серебряного. Пока что я хожу вот с таким хорошим луком. В общем, бомжатское у меня обмундирование, похвастаться, как говорится, нечем. Строчку я свою заморозил, потому что у меня на нее не хватает камня. А как ты видишь, камня мне здесь потребуется еще... А, немало. Поэтому мы с тобой сейчас берем телегу вот эту вот и идем а, в черный лес за камушком Надеюсь, мне рядом проживающие там гоблины не надрут сегодня задницу Но ну, ничего страшного, будем, значит, копать в каких-то более безопасных местах Погнали! Как видишь, мост до сих пор у меня недоделанный, да, как я и говорил, что я им вроде как займусь Но что-то пока руки все никак не доходят, друзья, и ноги тоже не добегают Поэтому все в процессе, все как-нибудь я реализую, Напоминаю, что мы живем сейчас между трех биомов В одной стороне у нас находится такой биом, как равнины Вот там вот, здесь у нас черный лес И с той стороны у нас болото То есть ресурсики какие-то необходимые мы всегда можем нафармить при необходимости Опа, нас уже, смотрите, ждет типок Ну-ка давай-ка мы его сейчас из режима скрытности Блин, да что ж такое, не получилось, а? Я-то хотел, а не получилось Давай, догорай уже, Форест, хорош Давай, ты уже должен сгореть Вот так вот, вот это я обожаю, когда вы горите просто в аду так, ну что ж, идем дальше. Наша основная задача это, конечно же, добыть сейчас немножко камушка. Ну и где этот камушек находится? Давай уже потревожим этих самых лесных пенькообразных жителей. Давайте, просыпайтесь, хватит уже спать. К вам пришел вандал, занимаемся Сейчас мы а, погромом ваших владений Погнали Ммм, черничка, а вот черничка то викинг обожает Да, без нее я просто не могу Из нее очень вкусные блюда получаются И у меня она сейчас в очень большом дефиците Опа, а здесь, смотри-ка, башни есть Вот эти, кстати, башни при возможности, при желании Можно разобрать, поставив рядом с ними Просто-напросто какой-нибудь камнерезик Ну, на камнерез нужно а, железо Кстати, с них можно нехило так взять камушка Потому что вот эти все блоки да, они все состоят из камней. Смотри, да тут немало так много ну, можно набрать. Слушай, надо будет как-то взять это на заметку. Наверное, мы все это дело сейчас пометим. И потом с тобой попозже сюда приедем. Башня. Мы ее просто потом в следующий раз приедем, разберем. И нам камушек на нашей базе будет гораздо нужнее. Ну и продолжаем, ребятки. Без чистого здесь у грейдворфов в лесу разбираем все камни на куски. Первым делом, когда у меня появилась железная руда, я себе сделал сразу же кирочку, как то наверное, уже заметил. Потому что именно она и позволяет мне более эффективно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 работать с различными породами. Мне, если честно, ребят, я мимо бронзовый проскочил, не стал тратить бронзу, да, необходимый ресурс, который в основном уходит на то, чтобы улучшать какие-то свои а, приблуды. Я решил все-таки дождаться железной и сделал уже железную, о чем, ребятки, ни коем случае не жалею. Кирка, конечно, здесь это очень важный атрибут. охо -хо, хо вот это валун я нашел. Я думал, он медный, а он оказался а, не медный. Но тут, ребятки, единственный нюанс, что, что он находится... А, вот с этими слизнями. Здорово, слюнявый! Че, как тут у тебя живется-то на болотах? чё то ты сегодня вообще не разговорчивый. Че, каши мало ел, что ли, или чего? Ты что такое, зеленый, жизнь замучила Все, ребята, разобрались, я думаю, что следующий слизняк к нам придет не скоро Хотя, друзья, возможно, скоро, потому что они меня видят Он, видите, уже и Драгур к нам в гости идет Мы тут только начали шуметь, а он уже идет, ну-ка, получай-ка слился с одной стрелы Вот так и надо с вами, чтобы знали, кто тут папка-нагибатор Так, ну что ж, поехали Еще одна партиечка готова Сейчас погрузим все это в нашу катафалочку и в скором времени повезем обратно а, на базу Пока еще, ребят, не повезем, потому что мне как минимум нужно доломать свою кирку под ноль И только после этого поедем домой Че в холостую туда-сюда бегать? Надо уж конкретно, да, если уж взялись, то кирку надо сломать Первое правило настоящего викинга Пока не сломаешь кирку, домой можешь не возвращаться Ну что ж, продолжаем Итак, кто тут подкрался ко мне без разрешения? Алло, ты хоть гуди, когда в темноте идешь, а то, блин, ни хрена тебя не слышу. Я ж, я ж пугливый очень. Испугаться могу и нечаянно с локтя тебе как двину. Так что, вы, ребята, оповещайте в следующий раз. Не пугайте вот так мне. Я ж тоже человек, как говорится, тоже. У меня есть чувство. Вот так вот надо работать. Да, как я и говорил, пока не сломал кирку, я не закончил. Ну и все, теперь можно остатки подбирать, что я тут наковырял. Да, ничего не оставим, мы, конечно же. Что там, кто бегает, а? Драугры мучат скелетов, а теперь пытаются взяться за меня. Да ни хрена у вас, ребят, не выйдет. Я кирку сломал на каменном карьере. Это о чем может быть вообще речь? Ну, хотя сейчас я очень уязвим. И мне необходимо, наверное, перекусить. Да, промазывает этот драугр. Главное, мне сейчас в воду не спускаться. Потому что, блин, не хватало на меня, чтобы еще навешался какой-нибудь а, дебаф. Давай-ка мы с тобой здоровиться восстановим. Ой-ой-ой, пропускаю. Так, хорош, ребят, ну все, по поиграли и хватит. Сейчас я начну а, мутузить. Да что ж, смотри, какой жесткий удар у этого драугра. Тихо-тихо. Не хватало мне, чтобы меня этот парень здесь нагнул. Да не выйдет у тебя ни хрена. Ну, пшел отсюда. Раз. Где там твой дружок? Дружбан-то твой, смотри, засцал. Тоже мне друг называется. А ну пшел отсюда. Не попадаю я. Ну и ладно ну и ладненько, хрен бы с ним. Так, ну что ж, кирку мы сломали. Дело сделали. Я полностью устал. Да, пришлось немножко захавать сосисочку, чтобы хоть как-то восстановить себе. Вы ну Так, хорош, а. В рукопашку что ли, тебя, а? Ну-ка иди сюда. Давай, разомной я немножко свои костяшки. Как раз, друзья. Только что я после каменного карьера. Сейчас я тебе так в бубешник надаю. Просто ошалеешь. Так, ну что, поехали дальше. Где тут наша дорожка? Интересно, Провезу я по ней груженную тележку Или же нет, ну вроде получается Так а здесь где? Главное, блин, не утонуть Здесь тоже вроде провожу, все нормально Осталось совсем немножечко, вот уже видит, Ах, да что ж такое, не тянет Так, ты охренел вообще, чувак, иди отсюда Дайте мне сначала по зубам этому парню Давать ну, давайте он мне просто отвлекает Он пытается сломать мою тележечку Так, ну-ка иди сюда ты вообще понимаешь, куда ты сейчас ввязался? Ты грязный, вонючий, пнеобразный хрен. А ну иди сюда, поговорим с тобой. На руках будем выяснять отношения. Так, получай, раз, два. Мне не страшны твои удары, я все-таки в тролле и броне, и тем более могу отражать атаки. Ну-ка давай еще разочек. И еще разочек, да что ж такое, выбился я, ребята, из сил. Реально, после трудного дня, махания киркой, все силы я свои оставил на карьере, поэтому с гридворфами достаточно трудно воевать. Так, ну что ж, давай, наберем немножко силы, энергии. Нам нужно вытащить эту повозку во что бы то ни стало, затащить ее вот в эту гору. Так, еще один рывок, погнали, давай, давай, давай, давай, есть такое дело. Да, ребят, с повозкой мы справляемся, везем ее сейчас на базу. Итак, с добычей камня на сегодня мы заканчиваем. Итак, вчера мы привезли себе немалую такую кучку Камня, давай мы найдем ему достойное применение Скорее всего весь камень уйдет на постройку вот этого моего горячего цеха Да, здесь надо будет еще отстроить и стены, здесь надо будет отстроить еще и потолочек Ну что ж, давай потихонечку займемся уже, да, обустройством всего этого дела И посмотрим, что нам получится сегодня сделать Вот, собственно, мы и достроили наш с вами плавильню, таким вот она образом делает, естественно, это ее не финальный вариант, а только лишь внешний каркас, который я со временем обустрою, облагорожу, да, сделаю какие-нибудь еще элементы, которые будут более атмосферно украшивать это место, ну и самое основное, это в принципе доделано, давай сейчас мы протестируем, как у нас это все дело будет работать. Во-первых, давай мы с тобой сейчас загрузим немножко древесинки вот сюда вот, в эту печечку. Вот, например, если мы здесь сейчас перекроем выход кислорода или же дыма, все, наша печка перестала работать, и ей обязательно для правильной работы нужно будет, чтобы дым у нас выходил. То есть вот тут вот пространство над а, выхлопной трубой, оно должно быть всегда у нас свободно. А потому, да, я и сделал вот таким вот образом повыше а, дымоходы, чтобы у нас нормально, свободно дым выходил вот через то вот отверстие. Ну и давай сразу же сейчас проверим, как у нас плавильня работает. Загрузим в нее немножко железа. Где у нас тут железячки-то были, а? Так, вот у нас две железочки. Давай еще возьмем как минимум штучек 8, чтобы по максимуму ее нагрузить. Также давай возьмем с тобой уголечка. Тут где-то у нас тоже был. Так, здесь у нас сбоку, значит, закидываем руду. Вот такими вот партиями. Так, 10 штук мы закинули. И с этой стороны мы закидываем уголек. Ну что ж, вот таким вот образом у нас и выглядит наша с вами Наш с вами горячий цех, да, теперь мы будем плавить и у нас все дымком аккуратненько будет выходить а, наружу, вот с этой вот стороны, кстати говоря, это все очень хорошо а, видно, как раз таки через дымоходы мы наблюдаем выход дыма, это значит, что мы сделали все а, правильно, естественно, это, еще раз говорю, не финальная версия Я это все дело обустрою, как-нибудь облагорожу, чтобы более-менее все красиво было Ну и в таком ключе примерно проходит наше выживание Готовимся мы к третьему боссу Да, ни много ни мало нам осталось, скорее всего, уже в следующем видео Или же, может, через одно видео я продемонстрирую тебе битву с третьим боссом масса костей Хотя у меня и так уже было видео Если ты хочешь больше полезной информации, то переходи в плейлист по Вальхейму Там ты найдешь и убийство третьего, и четвертого, и пятого боссов и многое другое. Ну что ж, а на сегодня пока что это вся информация. Жду твоих комментариев по поводу моего выживания. Пиши также, как ты привык выживать, что строить и вообще где строить. Я с удовольствием послушаю и непременно тебе отвечу. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение конечно же следует!